Шалом! Почему именно Авраама Новый Завет называет отцом веры? Конечно, Авраам является родначальником народа Израиля, так что в этом Новый Завет просто продолжает иудейскую традицию. Именно с Авраамом Бог заключил завет о том, что произведет от него новый народ, которому даст землю от Средиземного моря до реки Ефрат. Однако апостол Павел в своих посланиях говорит не столько о физическом потомстве Авраама, хотя и о нем тоже, ведь именно народу Израиля, посвящены 9, 10, 11 главы, послание к римлянам, сколько о потомстве духовном. Он называет детьми Авраама тех, кто ходит по стопам его веры. А для Павла духовная ДНК Авраама, его великая вера, а, и она ничуть не менее важна, чем его физическая ДНК, а то и более. Чем же вера Авраама отличалась от веры других праведников Танаха? Например, от веры Ноя. В конце концов, ведь именно Ной спас человечество от физического исчезновения. Именно ему Бог открыл свои планы о потопе, и именно он построил ковчег, в который вошло каждой твари по паре. Почему же не его веру Павел называет нашим духовным ДНК? В прошлый раз мы остановились на том моменте истории жизни Авраама, когда Бог зачел ему его веру в праведность. Это описано в 15 главе Бытия. Во что именно поверил Авраам тогда? Во то он поверил, что несмотря на бесплодие своей жены и свой собственный почтенный возраст, он все-таки станет отцом. Но на что же он рассчитывал, если говорить практически? На визит какого-то харизматического проповедника, который возложит руки на Сару и помолится за нее? На то, что Мелхиседек как-нибудь заскочит к нему в шатер с бутылочкой елея и помажет Сару во имя Господа Иисуса Христа? На что конкретно Авраам поставил, поверив слову Господа, о потомстве, которое произойдет из его собственных чресел. Об этом ничего не сказано. Но в следующей же главе книги Бытия, в 16 мы видим, как 86-летний Авраам стал таки отцом, причем родила ему сына не жена, а ее служанка Агарь. А в 17-й, когда Аврааму уже 99 лет, а Саре 89 Бог повторяет обетование о потомстве и на сей раз уже конкретно упоминает Сару, что именно она станет матерью. На эти слова Господа Авраам реагирует так. «И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам в себе, «Неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит?» Реакция совершенно естественная. Точно так же отреагировала и Сара, некоторое время спустя, когда услышала повтор обещания конкретно о себе. Сара внутренно рассмеялась, сказав, мне ли, когда я состарилась, иметь сие утешение. И господин мой стар. Супруги дружно проявляют здоровый скептицизм, но Бога это не останавливает. И это прекрасно, но у меня все тот же вопрос. Где же в жизни Авраама та самая великая вера, которая стала нашим духовным ДНК? В бытии ее искать бесполезно. По крайней мере, в явном виде. Там все в перемешку. Сара смеется над Божьим обетованием. Потом Авраам молится за Содом и Гамору, чтобы Бог не истребил его племянника Лота вместе с тамошними грешниками. Потом он снова выдает Сару за сестру потом молится за жен того царя, которому Сара приглянулась, чтобы они снова начали рожать. В общем, перед нами самый обычный человек с самой обычной женой, которая сначала дает ему свою служанку в наложнице, а потом его же и обвиняет во всех неприятных для себя последствиях этого шага. Но человек все-таки не совсем обычный. Он умеет молиться Богу, и, что еще важнее, Бог отвечает на его молитву. Вера Авраама описывается не в Бытии, а в Новом Завете. То есть это толкование Танаха, авторами апостольских посланий. Есть два текста, которые говорят о вере более-менее ясно. О вере Авраама. Самый ясный в 11 главе послания к евреям. «Верую Авраам, веру Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака». «Не имея обетования, принес единородного, о котором было сказано, в Исааке наречется тебе семя. Ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование». Тут четко сказано, в какой момент Авраам рассчитывал на божественное вмешательство. Сказано о том, что он думал. Он думал, что Бог силен воскресить Исаака из мертвых. Поэтому был готов принести его в жертву, когда Бог попросил его об этом. Он верил, что смерть его сына это еще не конец всей этой истории, что Бог воскресит его. Еще раз, в бытии об этом не сказано ни слова, но мы считаем Новый Завет Священным Писанием, поэтому давайте примем, что именно так оно и было. Второй Новозаветный текст о содержании веры Авраама в послании к римлянам, 4 главе. Он чуть подлиннее, поэтому мне придется немного пожертвовать контекстом, но без ущерба для нашего понимания сути дела. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было неприложно для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано «Я поставил тебя отцом многих народов», перед Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующие, как существующие. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов, по сказанному «Так многочисленно будет семя твое». И не изнемокший в вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело и утроба Сарина в омертвении. Не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное, потому и вменилось ему в правильность. А впрочем, не в отношении к нему одному написано, что вменилось ему но и в отношении к нам, вмениться и нам, верующим в того, кто воскресил из мертвых Иисуса Христа, Господа нашего, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Если посмотреть, что в этом отрывке сказано о мыслях Авраама, то мы найдем следующее. Он не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в омертвении не поколебался в опитовании Божьим неверием, но прибыл тверд вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанные, потому и вменилась ему в праведность. Речь идет, очевидно, о том времени, когда Авраам и Сара еще не стали родителями. И тут мы видим прямое противоречие тексту бытия. Там мы читали о том, как Авраам сначала поверил Богу, поглядев на звезды, потом сделал Агари Исаака а потом, потеряв мужскую силу к 99 годам, снова услышал Божье обещание и рассмеялся. Не вслух, конечно, а в мыслях. Павел же, следуя доброй еврейской традиции изображать Авраама святым человеком, пишет нам, что Авраам не помышлял, то есть не думал о своем мертвом в плане деторождения теле, но прибыл тверд в вере. В этом месте, конечно, по-хорошему-то, надо бы остановиться и крепко задуматься. Могут ли в священном писании быть такие откровенные противоречия? То есть автор бытия пишет, «Пал Авраам на лицо свое и рассмеялся, и сказал сам себе, неужели от столетнего будет сын, и Сара 90-летний неужели родит?» А апостол Мессии пишет, «Не помышлял, что тело его почти столетнего уже омертвело, и утроба Сарина в мертвении. А если читать дальше, то в бытии находим, «И сказал Авраам Богу, «О, хотя бы Измаил был жив перед лицом твоим». А в Новом Завете не поколебался в обетовании Божьим неверием, но прибыл тверд в вере, воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Совершенно ясно, что Авраам сказал Богу, не слава тебе, Господи, за то, что у нас с Сарой будет ребенок, несмотря на наш возраст, а только Измаила, сохрани, и с меня этого хватит. Таким образом, Павел противоречит автору бытия дважды. А то и трижды, ведь дальше он пишет «потому и вменилось ему в праведность», создавая тем впечатление, что это вменение совершилось не перед рождением Измаила, как об этом повествует Бытие, а после него. То есть, когда Аврааму было уже 99, и он уже был не способен иметь детей естественным образом, так что тут хочется спросить, а не многовато ли внутренних противоречий в этой самой Библии? Вероятно, не многовато или на самом деле не противоречий, в любом случае я хочу отметить одну важную вещь. В тот ли момент или в другой, долго ли, коротко ли, но Авраам верил, что Бог животворит. Сначала он поверил в то, что Бог животворит тела, мертвые в переносном смысле слова, то есть не неспособные к деторождению. Потом он поверил, что Бог животворит и самые что ни на есть мертвые тела. И потому занес нож над собственным сыном любимым. Именно поэтому Авраам и является отцом нашей с вами веры. Потому что мы верим не просто в Творца и Создателя, а в Того, Кто животворит, Кто воскрешает мертвых, Кто воскресил из мертвых Мессию Иешуа, и Кто точно так же воскресит и нас всех. Авраам верил, что смерть не имеет последнего слова, что последнее слово не за смертью, а за жизнью. Точнее, за воскресением из мертвых. За Богом, животворящим. В за заключение этой серии программ я хочу вернуться к Еве. Она поверила в ложь о Боге. Ложь заключалась в том, что Бог дает человеку какие-то хорошие вещи только для отвода глаз. Что запретный плод – это на самом-то деле самое лучшее, что человек может иметь в этой жизни. Что Бог не друг человеку, одним словом, а только притворяется таковым, что он не за него на самом-то деле, а против него. Наши проблемы начались с ее веры в эту ложь. Наши, я имею в виду, человечество проблемы. И закончатся они, я думаю, тогда и только тогда, когда мы окончательно разуверимся в этой лжи и вернемся к истине о Боге. Одна из вещей, которые помогут нам в этом или могут в этом нам помочь, это следующие слова апостола Павла в 8 главе послания к римлянам. «Если Бог за нас, кто может быть против нас? Тот, кто не пожалел даже собственного сына, но отдал его ради всех нас, возможно ли, что отдав нам своего сына, он не даст нам и всего остального?» Итак, кто обвинит Божий избранный народ? Конечно же, не Бог, ведь именно Он стал причиной их оправдания. Кто наказывает их? Конечно же, не Мессия Иешуа, который умер, но более того, воскрес из мертвых и находится по правую руку от Бога, ходатайствуя за нас. Кто отделит нас от любви Мессии? Беда, трудности, гонения, голод, нищета, опасность, война, как говорит Танах, ради тебя убивают нас всякий день, весь день, простите, считают нас овцами для заклания. Нет, среди всего этого, мы более чем победители с помощью того, кто возлюбил нас. Ибо я убежден, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни другие небесные правители, ни уже существующее, ни то, что будет существовать, ни власти наверху, ни власти внизу, ни какое-либо другое творение не сможет отделить нас от любви Божьей, приходящей к нам через Мессию Ишуа нашего Господа. Обращают на себя внимание несколько очень мощных утверждений. Бог не против нас, Он за нас. Бог не удерживает от нас ничего. Он не пожалел ради нас самое дорогое, что у него было, собственного сына. Поэтому, включаем логику, поэтому и все остальное Он тем более даст нам. Бог не обвиняет нас, Он оправдывает нас. Бог не наказывает нас, Мессия ходатайствует за нас. Бог любит нас, и никто и ничто во всем творении не может отделить нас от Него. И его любви мне кажется что если напоминать себя об этом почаще нам будет проще доверять богу и тогда и в нашей жизни тоже однажды будет день когда мы поверим слову господа и он вменит нам это в правильность спасибо шалом